Корней Чуковский. Мышиный концерт. Под шатер прохладный веток, молодой листвой одетых, На концерт пришли мышины, белки, зайчики, павлины. Мышка дула, мышка пела, высоко, высоко, и плясала, и свистела далеко, далеко. Ну, а Катя с братцем Ваней. Малой плаксой на диване. Услыхав в ограде писк, подняли истошный виск. Побросали книжки, и бегут малышки, Вслед им со страничек Смотрят стайки птичек. Ой-ой-ой, да ай-ай-ай, мама, мамочка, спасай, Окна двери закрывай, во дворе у нас бабай! Катя ноет, Ваня воет, высоко, высоко, Плач разносится по дому, далеко, далеко. Мама слушает, кивает, Катю с Ваней утешает. «Что же вы, трусишки? Испугались мышки?»